Ищите игры для геймпада? Хотите установить на свои смартфоны топовые игрушки? Вы по адресу Зона гейм подготовила для вас отличную порцию классных игрушек Ставим лайк и погнали! Начнем с игры Bloodbound. О чем же эта игра? Мрачная и динамичная игра жанра Action RPG с захватывающим боевым стилем, сотнями скрупелезными противниками и консольной графикой. Упор этой игры созданы введение захватывающего боя, замахи взмахи, кричащий бой, звездная графика и различные режимы игры. По сюжетной линии предстоит пройти более 30 боев для получения трех поясов разных версий. В игре ты становишься древним воином силы, чтобы спасти Землю. Эта игра с быстро развивающей RPG действием и тоннами монстров чтобы убить массивных босс, преодолеть трудности и, конечно, удивительный лут для сбора. Отлично подойдет для вашего геймпада. Недавно вышло новое обновление. Управление героем и ведение боя происходит теперь с помощью свайпов, что придает игре некую индивидуальность. Вдаль почти везде используются джойстики. Крилл отличный бокс для андроида. Дарит самый восхитительный, беспощадный и невероятный опыт ведения боксерских игр. Благодаря ультрареалистичной анимации, выполненной с участием реальных боксеров, а также великолепной графике, обязательно почувствуется каждый кук, джеб и апперкот. Капли пота и крови, рассечение травм, удары противника и дыхание самого игрока. Все это видно в мельчайших деталях, живое аудиосопровождение, а также множество режимов игры. Все это переносит вас в параллельную реальность, вы вживую оказываетесь на рынке и принимаете участие в поединке. Режимы боксинг стандартные, есть одиночная карьера, разовый бой и тренировка, а последних двух говорить не стоит, тут и так все понятно. Все внимание на главный одиночный режим, бьем чужие лица, вырываем капы, зарабатываем очки, после тратим их на своего красавчика и много-много тренируемся, есть обычные тренировки, где долго и упорно растут навыки, а есть супер забеги, дающие за один раз солидные прибавки к опыту. Самурай 2 в нашем топе мобильных игр для геймпада. Несмотря на десятилетний возраст, отлично играется и замечательно выглядит. Почувствуйте себя японцем самураи да и суке в стильном анимешном экшене. С жестиком вы насладитесь напряженными и кровавыми сражениями. Геймплейная игра довольно проста. Нам придется кромсать сотни врагов, с которыми нас будут буквально запирать на определенных аренах. В сложности количество противников от уровня к уровню будет расти. Однако их разнообразие не очень большое. Базовых противников всего 6. 4 из них различается только цветом, а в конце игры нас ждет босс. Не густо, но для мобильной игры 10 года, простительно, и на сегодняшний день все еще восхитительно. А никто и не говорил, что мы будем показывать только новинки. На зоне гейм отбираем только лучшие мобильные игры без всякой там фигни, вроде рекламы, дерьмового доната, ну и так далее. Увидел классную игру, скачал, ставил геймпад и получаю удовольствие. Заслуживает подписки и приятного комментария. Ах да, самураи. Обычные воины вооружены катанами, которыми не слишком хорошо владеют. Продвигаясь дальше. Дальше мы встретим самураев, которые на высоком уровне хорошо обращаются с мечом, также на нас будут обрушивать град стрел. Киллер Bin динамичный яркий аркад для вашего телефона с шикарной анимацией, в игре вам предлагают ликвидировать подразделение убийц, а началось все с того, что одного из сотрудников, а именно некого Бина, подставили и приказали уничтожить. Очень завораживающий сюжет, также в данном игре существует мультипликационное представление. Вам предстоит управлять главным героем, который будет путешествовать по разнообразным уровням, а попутно разного рода бандитов и прочие отребья. Вообще, глядя на трейлер, кажется, что это очередной шедевр игровой индустрии. Выбираем нужный уровень, рассказывает нам различные истории и отправляемся воевать. Можно прыгать на разнообразные площадки, выполнять двойной прыжок и прочие трюки, расстреливая всех и все вокруг. По мере прохождения будет доступно новое оружие. Также в игре есть магазин, где можно пополнить свой арсенал. Далее гоночный автосимулятор на Android и iOS, где вы возьмете под свой контроль современный автомобиль и будете гонять по различным трассам. Наслаждайтесь отличным физическим движком этой игры и получайте полный контроль над дорогой и машиной. так называемых симуляторов гонок на телефоне довольно мало, так что берите телефон в руки и не сомневайтесь в выборе. Мы не станем рассказывать о том, насколько хороши игровые режимы, потому что первое, что вас поразит, так это графика, и именно из-за нее многие будут запускать приложение в режиме свободной игры, минуя прохождение турниров. Выставив все параметры графики на максимальное значение, можно понять, что она здесь ничуть не хуже, чем например Real Racing 3. Машины прорисованы неплохо, сама физика также на довольно неплохом уровне. В игре имеется множество видов транспорта, можно также иметь из неплохие карты. The Witness Не, это не одноимённый альбом Кэти Перри. Это отличная игра для вашего геймпада, которая включает в себя десятки локаций и более 500 головоломок. Вы в этой игре попадете на удивительный остров, где нет ни одной живой души. Все, что вам остается, так это исследовать остров, искать подсказки, чтобы вспомнить и найти дорогу домой. Есть остров, по острову можно свободно гулять. Повсюду расставлены табло с загадками, на каждом что-то вроде лабиринта. Вы рисуете правильный путь из точки А в точку Б и тем самым открываете путь к следующему экрану. Если не получается, тогда идите куда-то еще, пока не найдете то, что вам по силам. У каждого лабиринта свои правила. Поначалу, скажем, нужно проводить линии так, чтобы собрать все черные точки. Потом игра начинает вводить другие механики, сочетать их, отбрасывать, дополнять третьими. И так через 10 минут вы будете собирать те же точки, но уже двумя линиями, зеркально отражающимися друг от друга. of Knight черпает вдохновение из геймдизайна тех времен, от устройств уровней в духе классических игр до фирменного удара с наскока с кружем Макдака и с Tales. Разработчики отдают в себя чуть в том, что это никто не заметит, поэтому они не просто скопировали старые элементы, чтобы сыграть ностальгии ветеранов, а создали с помощью этих элементов оригинальную игру. Что ж, идем дальше. Space Marshals. еще одна очень веселая игра, подходящая для вашего геймпада. Говорите, эта игра уже была в прошлой подборке, но ну, так а почему же под этим же обзором вы все писали, что мы про нее забыли? Вот, по вашим просьбам, игра снова в списке. Сама игра выполнена в жанре научной фантастики. События игрушки разворачиваются не на земле, а в открытом космосе. В этом тактическом шутере с видом сверху вы берете на себя роль специалиста Бертона, который охотится на опасных беглецов после катастрофического побега из тюрьмы. Действие происходит необычной вселенной. Здесь соседствуют космические корабли и ковбойские шляпы, бластыри и типичные городки в стиле Дикого Запада. Кибернетический разум и суровые усатые маршалы – защитники правопорядка. Главный герой Берт – один из них. Отправленный за какие-то погрешения в отставку и отмотавшись срок в Крио-тюрьме, он получает шанс вернуться к прежней жизни. Для этого надо поймать шайку беглых преступников, лучше мертвыми Стандартный сюжет вестернов о перерождении плохого парня. В общем, миссии шикарно спланированы и насыщены укрытиями, дополнительными путями, возможностями для создания крутой перестрелки. Save the Puppies – милая игра-головоломка для мобильного телефона. Естественно, с геймпадом. У нас на зоне гейм каждая вторая игра с геймпадом. Если не заметили, у нас уже вообще канал превратился в обозреватель игр для геймпада. Стараешься тут ищешь разные темы а им подавай только игры для геймпада ну ладно получайте. save the Puppies это увлекательно головоломка и приключениями перед игроком стоит задача спасти маленьких щенков от злого собаколова преимущественно эта игра привлечет самых маленьких владельцев устройств на операционной системе android хотя некоторые уровни будут достаточно сложными и без помощи родителей с ними справиться вряд ли удастся предыстория сюжета save the Puppies довольно проста: однажды ночью кто-то украл щенят и поместил их в клетке которые к тому к тому же, надежно спрятал в самом захалусе городского парка. Игроку надо пробовать на себе роль сыщика, целью которого будет найти и освободить собачек от злоумышленников. Игра содержит целых 100 зрелищных и увлекательных уровней с прекрасной мультяшной графикой и разноплановыми задачами. Save the Puppies это прекрасная игра для детей, которая придется по душе и многим взрослым. Never alone long как это читать? Ну, не знаю как читать, но зато это превосходный платформер, который стал доступен для ваших Android Девайсов. Вы играете за Нуну -ну и его друга Песца. <с> Представляете, у Нуну -ну есть Песца. А у вас есть Песца? мальчики и другие зрители проведите их через ледяные уровни и даже сами боги будут вам помогать в прохождении особо опасных участков во время игры вы можете переключаться между двумя персонажами особо сложные моменты можно пройти только сообща координировав свои действия конуксу суюка рассказывает о маленькой девочке нуну которая вместе с другом и сцом отправляется на поиски источника суровой бури сталкиваясь с природной и мистической опасностью в попытках спасти родную деревню игра разделена на десятки глав каждый из которых предлагает несложные головоломки для одиночного или кооперативного прохождения. Способность животным общаться с духами природы позволяет призывать невидимых помощников, которые создают платформы из воздуха, помогает сбежать гибели и пасть очередного хищника. Это была десяточка отличных топовых игр для геймпада. Обязательно посмотрите и другие наши подборки игр для геймпадов. Они также очень интересны и актуальны по сей день. Будет приятно, если вы подпишетесь на нас и заглянете к нам на сервер в Discord. Там мы не только общаемся, но и вместе играем, проводим стримы и разыгрываем разные призы за минимум действий. В общем, ждем в гости. Напишите нам в комментариях, какие игры вам понравились, какие игры не попали в наш топ или во что вы играете чаще всего. Может, забацаем подборку игр о а подписчиков зоны гейм, а почему бы и нет?